играет э, духовой инструмент. Скажите, кто-нибудь сказал? Так, сдаетесь. Это дудук. Сейчас Александр выходит на сцену и покажет всем дудук. Пожалуйста, запомните этот прекрасный инструмент. Вот да, Там поют армянскую песню Хотел я поздравить вас с Новым Лудом, с Рождеством Но песня получается немножечко такая О неразделенной любви Но это народная песня наша Ее весь мир поет Офсируй-тируй Сердце закрыто теперь, ничего иматься. есть к они есть они Спасибо. Да. Это песня посвящена супруге Александра Али. Вот она сидит на втором ряду. Улыбаются и очень счастливы в браке много-много-много десятков лет. Это песня о любви. Да что, зрители дорогие, все песни, все романы, стихи по поясе, рассказы, самое лучшее – это поезд о любви. И даже в Новый год это вполне уместно. Поэтому мы всем зрителям и участникам нашего концерта желаем чувства теплого, душевного тепла и тепла в доме. И мира, и покоя. А мы дальше продолжаем нашу программу.